У нас сегодня в гостях Анатолий Ильин. Давайте именно начнем с этого. Что такое вообще блокчейн технологии? Блокчейн и биткоин — это не одно и то же. Биткоин — просто продукт на платформе блокчейн. Совершенно верно замечено, года два-три назад об этом стали все прямо интересоваться. Потому... Что? Это организация и автоматизация бизнеса ваших вашем Так вот, если вы будете с бизнес-жилкой в голове и с технической подковой, у вас в 10 тысяч раз больше шансов выйти в топ, чем, например, у меня. Ас Саламу алейкум, М-Фактор Мухлис Ларе. Здравствуйте, уважаемые телезрители проекта М-Фактор. У нас сегодня в гостях Анатолий Или. Анатолий, добро пожаловать Узбекистан. Спасибо, очень приятно. Добрый день, Анатолий. Э, вот нам дали ваш буклет, я посмотрел очень много тем, которым вы в практике за последние 20 лет занимаетесь, да? это тема и криптоэкономики блокчейнов, это интернет-маркетинг, это финансы, грамотность, продуктивность. Э, я думаю, давайте мы слово вам дадим, вот вы в Узбекистан приехали. Какие у Вас цели от данной поездки, какие ожидания и какую тему в рамках часа до мы с Вами можем сегодня поделиться нашими Да, Спасибо, во-первых, за приглашение. И вы четко подметили, я первый раз в Узбекистане и я крайне приятно, удивлен. Даже уже от самого начала, когда я приехал в аэропорт, это, это приветствие, это дружественная атмосфера эти широкие улицы и счастливые люди очень приятно и конечно же мне рассказали о вас это очень большая честь для меня что также вы пригласили меня к себе вот что относительно того чем я занимаюсь и сфера моих интересов она всегда так или иначе была связана с маркетингом то есть начиналось давно то есть у меня если коротко обо мне поговорить то а родился и вырос я в городе Челябинске то 19 лет uh -huh. и а, потом у меня, как, у меня мама немка, папа русский, мы переехали в Германию. То есть 20 лет я прожил в Германии, uh -huh. я в 98 году в декабре, то есть я переехал в Германию и в мае прошлого года, ровно год назад я переехал в Испанию, то есть ну, как-то больше солнца хотелось uh -huh. приблизиться к Ташкенту, uh -huh. если так сказать. Да, вот. а, ну а сфера деятельности, да, то есть я… Занимался актовой торговлей, урочной торговлей, мы занимались автоматизированной системой анализа цен на рынке, то есть своего рода делали приложения, где бы люди прям в браузере могли отслеживать более выгодные цены. То есть ну, своего рода электронная коммерция, там я вообще увидел, как работает интернет-маркетинг, то есть с веб -настерами. очень много было проведено работы. Вот. И в последнее время, скажем, в последние четыре года, где-то плюс-минус, мне очень сильно... Скажем так, насквозь пронзила блокчейн-технология, и я с этого момента у меня практически все мои бизнес-направления перевернулись, и я да, соответствую стала там озерной. Ну, давайте тогда именно сегодня будем для начала фокусироваться именно о блокчейн-технологиях. Очень многие наши телезрители, наблюдатели или много в последнее время слышат о блокчейн-технологиях. Давайте именно начнем с этого. Что такое вообще блокчейн-технология? Ну... Это совершенно верно замечено Года 2-3 назад а, об этом стали все прямо интересоваться, потому что когда 3-4-5 лет назад говорили о блокчейн технологии, блокчейн слова вообще никто не слышал, все слышали только биткоин. Да, mm -hmm. то есть, начнем с этого. Вот, а на биткоин тоже особо внимания не обращали, начали обращать внимание, когда он там подорвался на, на 1100, и потом упал вниз. Все сказали, ой, сначала классно, а потом, ну вот мы же вам говорили. Да? Mm -hmm. И соответственно у нас долгий флэт был, и потом какой-то момент мы пошли уже в 3-5, в добрались до 8, и потом уже пошел очень большой ажиотаж, до 8 тысяч долларов. да, то есть вот, И такой рекорд своего рода, от 8 тысяч долларов за 13 дней мы добрались до практически 20 тысяч долларов. Ну, в этот да, момент, да, да, да. Это был пузырь или в чем было тогда? Ну, я думаю, это пузырь, да. То есть, это можно так сказать, потому что, ну, я не могу это по-другому объяснить, потому что из ниоткуда берутся сотни миллиардов и никуда исчезают. То есть, Скажем, я думаю, сейчас, может быть, не имеет смысла именно детально погружаться, почему это произошло и как. Но суть в том, что это совершенно молодой рынок, то есть многие люди понятия не имеют, что это и для чего это. И, соответственно, было, конечно же, очень много жертв, которые уже пошли вот именно, скажем, сначала там 3-5, все говорят там, ой, брать-не брать, не брать это да, да, это пик, брать-не брать, и потом уже раз кто-то рискнул, взял. Кто-то до 7 терпел, до 8, а основная масса людей покупала по 13, по 14, по 15, а потом мы сами знаем, что произошло в последние там, два года, там мы наблюдаем, сколько допустим, наблюдаем, что из этого было выпадения. То есть люди пришли э, на хайп э, самого биткоина с темой спекуляции. Это мы говорим о основной массе. Если же мы будем разговаривать о э, профессиональной индустрии, да, то есть, это больше уже отслеживается, если мы начинаем посещать разного рода блокчейн-конференции, и когда мы начинаем понимать суть его, для чего он вообще нужен этот блокчейн. Да, то есть, так, в общем, лагерь разбился на две части. То есть, люди, блокчейн которые... и биткоин это не одно и то же. Биткоин ну, просто с продуктом, ну, да, да, можно так себя назвать. То есть блокчейн это операционная система, а, -а, -а. а биткоин это целого ну, да, продукт на этой операционной системе. То есть а -а -а. если вот затронуть биткоин, я люблю говорить именно простыми словами, потому что нас часто смотрят люди непрофессионально подготовленные. А а -а -а. Биткоин это ничего другое, как транзакционная единица, которую легко можно переправить в любую точку планеты с минимальной комиссией вне зависимости и контроля банка. Uh -huh. Это то, с чего все это начиналось. Сейчас, конечно же, когда мы уже это все дело наблюдаем, то о неконтроле мы уже не говорим. То есть это децентрализованная прозрачная система, и четко, ясно и понятно, где какая транзакция, от кого и кому. Можно сказать, ну да, но там же нет имен. Конечно, в самом имен нет, там есть длинные хэши, там, да, скажем. Но а, где есть имена? На верифицированных биржах. Uh -huh. То есть государства разных стран так или иначе все равно, то есть вся же цепь у нас никуда не девается. Соответственно, мы всегда еще можем отследить, кто где обменялся и через кого дальше узнать и имена в том числе. Откуда пришли, куда ушли? Да. Ну, это же поэтому же вводится э, знать своего клиента КВС. То есть, я уверен, что у вас в стране так же произошло, что ну, мы должны знать своего клиента. Анатолий, вот на сегодняшний день, после всех этих подъемов и падений точка отчета или как обстоят дела сегодня на рынке биткоинов. И... Олег, градусная температура больнице какая? И как в сфере блокчейна, так и в сфере вот, э, биткоина? За счет того, что был вот этот хайп и, конечно же, родилось очень много стартапов, которые появились по факту для сбора средств. И получилось так, что они средства собрали. И больше 90%, наверное, тех, кто собрали средства, сидят и думают, как бизнесмены. Вот у нас есть x количество миллионов. Вот сейчас мы эти миллионы будем вкладывать в технологии. А потом задают себе вопрос, а отобили ли я их назад? Угу. И они просто пропали. То есть это, вот, к сожалению, наша реальность. То есть больше 90% стартапов, которые ярко о себе заявляли, их просто нет. Угу. Но, тем не менее, остались... Тех, ну, люди, которые преследовали именно технологии, то есть не сами вот эти вот э, там, наживы, скажем так, или а именно технологические процессы. Такие, конечно же, тоже есть, и у меня есть очень хорошие кейсы, о которых я могу рассказать, то есть, да, Давайте, да. тема, раз так как… вот я думал, да. о каких темах мы с нами да. будем общаться, но так как мы затронули тему блокчейна, да, да, потому что, вот я человек дал, далек от да. этой темы. скептически относишься. Да, супер. и когда я помню опцию. Как раз был декабрь 2017 э, года, мы с Хасанаки поехали в Казахстан, наш один очень друг так вдохновленно рассказывал. Вот вчера у меня было там 13 тысяч долларов, сегодня уже 18 тысяч долларов. Я за день там на каждом биткоине зарабатываю столько-то тысяч долларов. И Хасанаке задал вопрос, а что ты так хвалишься же о своем бизнесе так не будешь? Говорят, говорят, в чем? Где подвох? Ну, подвох в том, что большинство людей, во-первых, по неопытности, ну, во-первых, людям свойственно вообще хвалить чем то что пришло вот так вот с неба, как бы, мудрый, как я ну, можно, да. ну, да. То есть, ну это, ну, это, скажем, не упреку сказать, это нормальное составление любого, ну, составляющее любого человека, скажем, да. Вот, а, я, например, не согласен с Казанимом, вот я заработал. Заработал бы он, если бы он его продал. Снял, бы, да. Здесь? Но он его не снял, он его держал. Не, он наоборот доказал, я вот и сегодня купил за 18, он скоро будет 50 тысяч долларов. Ну, а сегодня он купил. И вот когда переводит здесь Казахстана, уже мы наблюдали, как каждый раз, когда мы смотрели ниже 18. 10, 19, цена 9, 10, падал, вместе с этим, наверное, падал давление этого человека. Очень много количества людей падало. То есть вы, наверное, обратили внимание в какой-то момент, также в русскоязычном пространстве, ну вот в Европе катались. Фонды на фонде появились. Заглядываешь внутрь в фонд вот подход, понимаешь, ты кто, э, какое образование ты получил. Mm -hmm. Ты вообще понимаешь, что тут были деньги, ну, в большинстве своем вообще. То есть люди, абсолютно финансово никак не подкованные, не образованные, говорят другим людям, что они знают, как делать деньги, берут у них деньги, а представьте, что брали деньги, например, по 14-16 тысяч, обязательства им пообещали в долларах прибыль, и вот мы видим, к чему это приводит. То есть этих фондов сейчас просто нет. Большинства стартапов их просто нет. А Вы Выживших, а вот, с кем что произошло, скажем а -а -а. так, Но, когда люди говорят то, о чем не понимают, и еще обещают, что будут закрыты обязательства, то а, можно это назвать подборотом, можно это назвать а, безбашенностью, может быть, я не знаю. То есть, ну, это мало похожее на бизнес. Бизнес а -а -а. я всегда еще... То есть вот, два лагеря, если вернуться. Да? люди, которые исследуют именно технологический процесс, то есть именно э, находят боль на каком-то рынке и решают ее благодаря блокчейн-технологии. Обожаю этих людей, их очень много на самом деле, очень много стартапов, но э, тем не менее, когда такой новый рынок заходит, то он неурегулированный, нужно внимательно смотреть, кто тебе говорит, что тебе говорит, какая команда стоит, какой опыт стоит и так далее. Что говорят сегодня эксперты в области блокчейна и биткоина? Это... Все, закрытая тема или все-таки будет новый а, подъем? Будет. Судя по всему, основной новостной фон, конечно же, говорит, что будет. То есть, если мы будем брать логику и математику, вероятнее всего будет если относительно логики. Если бы ничего за этим не было, ничего не стояло, я задаю себе логический вопрос. А зачем тогда крупным государством финансовым, таким как Германия, Швейцария, Австрия, Япония, Австралия, там тоже Гибралтар, та же Мальта, для чего принимать законодательство? Это же целый процесс, это сколько людей нужно задействовать, да? Для чего это нужно принимать? Они, если бы не было в этом ничего, никто бы этим не занимался. Ну, пришло, ушло и забыли. Но если все-таки в эти все законы, все эти там, я не знаю, там все, что с ним связано на государственном уровне, это говорит о том, что все-таки это есть и будет место быть. Есть случае, да? да, теперь включаем математику. Хорошо, если они, например, если мы сейчас возьмем крупные фонды, то есть ну, вот институционалы, да, вот серьезные организации, они, например, еще на этот рынок не заходили, потому что они себе не могут позволить зайти на этот рынок, потому что нет юридической законодательной базы. То есть, что получается? Допустим, мы с вами, управляющие каким-то крупным хедж-фондом или там пенсионным каким-то фондом, говорим, о, круто, мы знаем, что биткоин будет расти и вкладываем биткоин. А вдруг что-то пошло не по нашему сценарию, а у нас даже нет законодательного обоснования. То есть, по факту мы истратили, грубо говоря, деньги. Угу. То, есть, то есть, нужно так себе представить. Весь вот этот хайп и все, что мы вот это видели, это еще даже ничего не было, это еще даже ничего не начиналось. Это были такие первые пробы пера, чтобы понять, как что это все это работает. Да, совершенно верно. Еще нет. Будем смотреть. Сейчас очень много стран уже подготовились к этому. Возможно, уже этой осенью пойдет восходящее движение. То есть ну, мы сейчас уже видим кое-кое возобновление, есть сейчас еще рано. Вы имеете опять по криптовалютам или по именно технологии <связан> Я сейчас говорю вот именно спекулятивный аспект. То есть у нас, то есть, ну, можно так себя разделить. Есть бизнесмены, которые вкладываются в технологии, есть бизнесмены, которые спекулируют. <связан> то есть Значит, блокчейн это технология, биткоин это спекуляция. <связан> биткоин это актив. <связан> <разделение? связан> Это рода инструмент, который мы можем использовать в том числе и как финансовый актив. С другой стороны, есть компании, которые используют его просто как транзакционное средство. Вот я приведу пример. Мы работаем много на аутсорс, да? то есть у нас часть программистов была в какой-то момент в Украине. И в Украине началось ну, время было крайне тяжелое, то есть я думаю, мы все это переживали из-за Украины, в том числе, то что там все происходило. И в какой-то момент мы должны были заплатить зарплату нашим ребятам, и мы не смогли банковским переводом это сделать, потому что там в какой-то момент с банковской системой стало сложно. Mm -hmm. Какой у нас выход? Мы пошли в Western Union. Хорошо. мы платим там девять 9 и так далее. представьте, что ты мне там, допустим, 10 тысяч перегнать, тысячу в никуда. Конечно. Неудобно. Да, что делать? Причем отсылаешь, там блокируют, присылают назад. Тут ну, было просто неудобно. То есть также банковский период, присылаешь идет назад, и вот это, а им же семьи кормить надо. И у нас это было просто своего рода даже как выход из ситуации. Мы не спросили, так, ребят, у вас биткоин есть, а у них, оказывается, в тот момент я буквально через там, несколько месяцев туда полетел, я в отель приезжаю, у них стоит в отеле прям вот биткоин-автомат, и ты просто вот так вот биткоин засовываешь, они тебе местные деньги выдают. Или наоборот. Я говорю, все, вопрос решен, и мы стали использовать его просто как трансакционное средство. Нам просто это стало удобно. А, это да? да, то есть это можно использовать как трансакционное средство, это можно как золотой и использовать. Потому что, ну, биткоин сейчас признан, ну, скажем так, многие эксперты говорят, что можно приравнять как к своего рода как к ценовому золоту. Это новая валюта, да, получается? Можно так это рассматривать, да. А ну, не упал? Сейчас сколько он стоит? Сейчас около 80 тысяч. Вот, вместо... У кого-то упало, упало да. у тех, кто по 19 покупал. Вот тех, Те, кто это... по 300 покупал, знаете, Анатолий... да, все хорошо. биткоин – это равно криптовалюта, правильно? Ну, так называется, ну общая да. признание. А какие виды криптовалют на сегодняшний день существуют? Бывает... Там Бывает очень много. Кстати, очень правильный вопрос. Кстати, если вот коротко к моей истории вернуться. Большинство людей познакомились с криптомером именно через биткоин. Да. Я да. же познакомился через эфигум, то есть это вторая капитализация. Кто сейчас у людей на подсознание как памперс? Совершенно это верно. Совершенно. Налицательный. Совершенно верно. Но есть и второй актив, ну, также по капитализации, это эфир. У -у -у. Я лично в первую очередь знакомился с ним, потому что у меня произошел просто в мозгах взрыв от того, что можно делать с этим. Еще раз, биткоин это просто транзакционное средство. То есть мы можем из точки А в точку Б переправить, заплатить какую-то минимальную комиссию, это быстро происходит. Что такое эфириум? Эфириум э, дал нам возможность не просто транзакции, но и написания смарт-контрактов. И благодаря этому практически любую централизованную систему, если не любую, которая у нас есть, любую программу, которую мы не пользуемся, мы можем написать на блокчейк. А почему у меня произошел взрыв в сознании тогда? Потому что я понял, что благодаря смарт-контракту мы сможем создать децентрализованные автономные организации. То есть это своего рода такие некие сущности, которые способны сами развиваться в интернете и жить в интернете самостоятельно так долго, сколько есть интернет. И вот и я вот с этой стороны подошел к процессу. А. И вот это меня впечатлило. Тогда фильм стоил 7 долларов, он доходил до 1300 долларов. А сейчас? Сейчас вот что за 200... 20 евро, что такое, надо посмотреть, я сейчас давно не отслеживаю. То есть они все-таки пропорционально росли, то смотря как. То есть, если, например, смотреть биткоин ушел, например, там, допустим, у нас с тысячи, с тысячи долларов, например, ушел там в 19 тысяч долларов. Ну, просто пропорциональность, если посмотреть, да, в тот же момент они сто биткоин стоил 300 долларов, ушел в 19 тысяч долларов, да? Что-то в таком. А эфиром стоил 7 долларов, ушел в 1300 долларов. То есть пропорционально в эфире было бы удобнее. Uh -huh. Но, тем не менее, биткоин больше людей знали, и поэтому именно его э, как использовали. Понятно. Если разрешить Хасан вот все-таки, я думаю, больше все-таки дадим уклон на саму платформу, вот этот блокчейн. Да. Что это дает на бизнесмена, на старт, для общества? Давайте, Но, какой будет с... еще? Да. Ну, скажем так, блокчейн-технологии на смарт-контрактах с открытым кодом способны а. вообще, в принципе, изменить мир. Давайте час назад сделаем, да? А? Для чайников объясните, да. что такое блокчейн? А, что такое блокчейн? Ну, так, я сейчас для чайников объясняю, я скажу, распределенный реестр. В общем, для чайников, чтобы простым языком. А. А, у нас появилась возможность получить какую-то единицу, которую невозможно подделать. А вот и блокчейн обеспечивает вот это то есть и это прозрачно, то есть здесь четко можно следить как, кто, кому, в каком количестве и когда это не только деньги, это, я, я так понял, в бизнес процесс совершенно верно, то -то есть, -то мы, Да, мы создаем своего рода операционные системы ну вот э мы, может быть, чуть, -чуть позже вглубимся, чем мы занимаемся, да? то есть я занимаюсь ну, маркетингом, то есть у меня это изначально было, то есть я, я думаю, чуть дальше скажем. Вот, но суть нужно понимать следующее. Благодаря смарт-контрактам мы можем создавать любые программы, которые работают децентрализованно. То есть отличие в чем, если у нас действительно децентрализованная какая-то организация некая, да? ее невозможно закрыть. То есть ее не может никакой орган закрыть, она просто существует, она есть и все. Вот как вот биткоин, да, вот актуально вот у нас есть, у вас есть приватный ключ. И у вас нет посредника к вашим деньгам, грубо да? говоря. То есть, например, если у вас есть банк, то вы э, ложите деньги в банк и хотите совершить транзакцию своему партнеру. То у вас есть посредник. И через банк Вы банк. вынуждены доверять третьему лицу. Что, Что обеспечивает нам блокчейн биткоина? Он обеспечивает нам доверие без доверия. То есть мне не нужно третье лицо, которое будет хранить. Я сам себе банк и я сам своему партнеру могу переслать. Без посредника и без комиссии. Ну, комиссия есть там на минимальной, на минимуме. Вот. Вот если грубо понять, вот самым-самым простым языком. Нам эти технические детали все равно никому не нужны, в них особо никто не разбирается. Оно вот сама суть. И вот это суть биткоина. А суть, опять же, эфира, то есть то, что вот мы можем как эфириум называется, да. Суть его заключается в том, что мы можем не просто транзакции делать, но мы можем целый алгоритм действий выстраивать, которые, допустим, если сюда пришло такое-то действие, то срабатывает это действие, это действие, это действие, и на выходе мы получаем вот это действие. То есть мы уже можем целые процессы программировать благодаря вот какой какой-то одной транзакции или какому-то одному действию. Простым примером привести. Да. Давайте простой пример приведем, то, что вот люди понимают. Например. Если я, допустим, вот у нас условия в смарт-контракте, если я дал вам ссылку на что-то, то есть вот как другу порекомендовал и вы купили, то эта система автоматически выплатит мне какое-то вознаграждение. То есть это вот есть суть смарт-контракта. То есть не нужно мне какое-то третье лицо, которое просили, да, он действительно отправил, да, кто-то еще должен утвердить и да, мы ему переведем. И мы еще решим переведить или нет. На смарт-контракте не так. Проговорено, автоматически сработано. Условия уже изначально. На да, у каждой нет. монеты две стороны. Да. И плюсы, и минусы. Да. И риски, и возможности. Да. Как это видит государство? Та или иная, как возможность для развития, и так и угроза, потому что они же не имеют возможности влиять на него, если не дай Бог какой-то угрозы безопасности. Ну, что-то там, кто-то кто заинтересован, экономический вопрос, да. Хороший вопрос, и он, скажем, я наверное, даже не смогу дать однозначного ответа. Мы можем просто посмотреть под разными ракурсами. Да. Опять же, вернемся к логике. Если бы государством это было крайне невыгодно и прям нельзя, ну, неужели бы они позволили ему вообще появиться? Ну, вот по если посмотреть, но тем не менее, мы все равно видим, что ой, это нельзя так, нельзя так, нельзя. Но, вероятно, есть какие-то процессы, которые еще государству нужно просто оттянуть время, выиграть и понять, как это регулировать, mm -hmm. что с этим делать. Но факт в том, что от этого уже не уйти. То есть это уже факт, который… При... Как интернет, назад Совершенно верно. Вот сейчас отключить нам интернет, но вот интернет же может предоставлять угрозу государству, например, свобода слова или там быстрое распространение какой-то информации, невыгодной и неудобной для государства. Да, да, да, да, теряется, Совершенно верно. Вспомните, когда появился интернет, не было ведь законодательной базы. Стартапы в силиконовой долине творили, что хотели, не было законодательной базы. И они, конечно же, ставили условия, ограничения, вытягивали время, чтобы понять, что с этим делать. Какие варианты вообще бывают развития событий. Я это так вижу. Но а если посмотреть там швейцарское законодательство, вы можете официально работать с разными криптовалютами, с фактурами, с счетами, со всеми делами. Вы платите налоги, все делается... Ну вот, соответственно, еще следующий вопрос. Количество криптовалют она бывает? Достигает своего потолка? Или она безгранична каждый? Сегодня вы эфир придумали, я за эфир придумал, он кефир придумал. Да, я понял. <с> <с> да, хороший вопрос. Вот здесь, вот, кстати, одна из основных сущ, ну, как, сути вообще блокчейнов. Их можно, ну, скажем, сами монеты можно разделить на несколько категорий. Вот, например, мы разбирали биткоин, он как платежное средство, которому мы доверяем, потому что доверять не надо, все работает автоматически на блокчейне. Это одно. Есть такой актив, например, как утилити токен, это называется. Например, токен, который используется в рамках одного какого-то блокчейна. Ну, вот, допустим, мы занимаемся партнерскими программами для малого и среднего бизнеса. Да? То есть, ну, допустим, как ускоряем продажи, то есть находим решения для производителей, то есть как они быстро могут сделать довольного клиента своим же э, рекомендателем. Вот. Э, в этом случае утилит токен работает следующим образом. А, вот есть блокчейн, есть смарт-контракт, то есть смарт-контракт говорит, если этот клиент вот, сделает такое-то действие, то вот этому клиенту, этому клиенту и этому клиенту, пожалуйста, заплатить такую-то, такую-то сумму. Да? Mm -hmm. Так вот, это чисто используемая монета, своего рода как валюта, которая в рамках этой экосистемы может использовать только она. То есть я не могу взять бензиновый автомобиль и залить в нее дизель и думать, что она поедет. Опять же, возьмем эфириум, допустим, это смарт-контракт, который я сейчас рассказал, а бензин это биткоин. То есть я не могу биткоин залить в блокчейн фирм. Поэтому появляется много-много много разных э, моментов. А это хорошо, когда появляется много или наоборот плохо? Это просто факт, который присутствует. Это неплохо, не между не собой хорошо. Да? Сейчас создаются разные решения, как делать так, чтобы И это было мульти. мульти. Да, да, если... ну, биржи, понятно, нам нужны, чтобы мы могли инвестировать из одного в другой. Uh -huh. Это для спекулянтов биржи хорошо подходит, потому что они там торгуют. Ну, уже есть такие намеки, что создается блокчейн блокчейнов, который связывает и коммуницирует между всеми блокчейнами. Ну, я, думаю, я сейчас просто не сильно компетентен именно вот в этой тематике, поэтому я в нее не лучше не буду заходить, но э, вот проблематика явно имеется, потому что, ну опять же, с другой стороны, нам же не мешает, вот, например, э, допустим, в Азии иена, э, в, в Америке доллар. Ну хорошо, ну хочу, нужен мне доллар в Америке, но обменял иену на доллар. То есть это можно так себе представить, то есть взаимодействие возможно. Да. А биржа просто помогает нам это быстро обвинять. Анатолий, у ну, меня еще следующее. Развитие авиации и развитие интернета способствовало государственной безопасности, в первую очередь, Соединенных Штатов. Да. Для развития там, военной техники или военной базы, ну, условно говоря, всегда были инновации, да. государство выделяло. Точно так же интернет. На сегодняшний день за блокчейном кто стоит? Нам рассказывают легенду, что некий Сатоши Накамото. И никто не знает, это, <с это, <с это, это, это мужчина или женщина. Никто не знает, это организация или один человек. И никто не знает, это Россия, Америка, Китай или какая-то другая держава. Но... Какая разница, да? Не то, что какая разница, мы не знаем этого. То есть все легенды, все сказки, которые нам рассказывают, это просто какие-то легенды и сказки. Но факт в том, что... Ну, что значит факт? Опять же, по наблюдениям, или по ощущениям, что ну, какая-то сила стоит. Одна из сил, как минимум, точно, с возрождением этого всего стоит. Но ну, иначе бы, допустим, если бы это угрожало банковской системе США, потому что, а, потому что вот биткоин теперь, зачем нам тогда долларов Все, мы можем между странами работать в одной единой валюте. А может быть, это и, и есть план США, чтобы все переехали на биткоин и работали именно в этой валюте. То есть, вариантов столько всяких разных бывает, что я думаю, что если сейчас кто-то придет и скажет, вот я вам точно говорю, это да, так будет, ну, наверное, его надо было бы гонять в шею. То есть, ну, по ощущениям. Поэтому нужно просто, ну, что значит нужно? Я просто наблюдаю, смотрю и изучаю. Мне просто самому интересно. Меня тоже интересует этот вопрос. И следующий вопрос. Уровень доверия, обеспеченность этого. Кто мне может гарантировать, что этот биткоин там обеспечен золотом или обеспечен этим? Биткоин не обеспечен ни золотом, ни металлом, и ни, ни газом, и ни жидкостью. Он обеспечен спросом и предложением. Только валерия, да? Спрос и предложением. А откуда появляется спрос и предложение? Мы доверяем тому, что у меня мой приватный ключ, у вас свой приватный ключ, у вас свой приватный ключ. Это как бы новые тренды. Да, это, это, это да, совершенно верно. Это вот как вот, вот вы абсолютно правильно заметили, например, не было авиации, были медленные передвижения, появилась авиация, стали быстрые передвижения из стран-страны. Но тем не менее было маленькое количество людей, которые могли рассказать, а как было в Ташкенте, потому что из Америки мало кто летал в Ташкент. Но в тот момент, когда появилась новый виток развития, то есть появился, например, интернет, то я в Америке, например, летал в Италии, где бы я находился, могу посмотреть, как в Ташкенте mm. через тот же прямой эфир, который, например, мы с вами проводим. Mm. То есть это расширило нам диапазон, вообще, ну, вообще спектр, в принципе, что происходящего в мире. А, точно так же вот, интер, ну, интернет, конечно, этому поспособствовал. да. Так вот, в интернете сейчас уже новый виток развития пошел. Кто как это называет, И технология 2.0, 3.0, 25.5.0. Как -то так называть? Но факт в том, что это меняет индустрии в целом. Mm -hmm. Это оптимизирует расходы, это увеличивает скорости транзакций, это стирает границы еще больше, чем интернет. Вот смотрите, я где-то когда вот этот бум по блокчейнам или по криптовалютам был большой, вот как раз последний пару лет назад очень много. Много таких дискуссий было, да. много тем было. И я не помню, в какой-то лекции, в каком-то семинаре, услышал, вот что как в 90-е годы началось именно начало интернета, угу. сейчас мы себя да. не, не можем представить без интернета. Да, совершенно верно. А также нам сказали, что лет через пять 10 мы себя не сможем без системы блокчейна. Может, Я уже сейчас не могу. Давайте скажите нам ну, вот, обычным предпринимателям. Обычным Это условно говоря, как мы сейчас не имеем возможности без телефона себе представить? Да. А есть люди, которых очень мало осталось, которые без телефона обманывали живут. Ну вот представьте, вот мы работаем, а у нас нет банковских счетов. Угу. Я, например, не могу себе представить без блокчейна. Вы, например, работаете еще с банковскими счетами. Да. Поэтому вы можете себе представить. Вот, себе. вот вы, скажем, впереди нас. Сколько это шаг впереди? Машина времени. Машина времени. Машина времени. Что вы знаете, о чем мы не знаем? Что бывает нам? Э, что нас ожидает через год-два-три-пять? и Что нас ждет? Я думаю, будет сложно сказать. Это такой открытый вопрос, на самом деле. Ну, я, ну, как минимум, что я вижу, что нужно хотя бы уже начинать изучать, читать и находить, какие проблемы э, решают подобного рода решения. Как предприниматель, если вы меня предприниматель предприниматель спросите, то я бы сказал, что э, традиционный бизнес в том виде, какой мы его знаем, он будет уходить на задний план и будут выходить электронные виды бизнеса. Виртуальная реальность, э, я не знаю, разного рода искусственный интеллект еще появляется, нейронные сети, там, авто, автоматизация каких-то процессов. То есть вам, предприниматели, я бы от души посоветовал обратить внимание на электронные сектора. Сфера образования, просто греметь будет в ближайшем будущем. Почему? Объясняю. Обратили внимание, вот раньше, например, вот мы например, раньше, допустим, не мы, допустим, наши, может быть, родители могли пойти в университет, отучиться пять лет и до пенсии поработать инженером. Угу. А люди, которые сейчас учатся на инженеров, они никогда до пенсии не доработают инженером, потому что инженерией будет заниматься нейронные сети. Юристы не нужны будут, потому что нейронные сети быстрее принимают и более правильные решения. Водители автотранспорта не нужны, потому что уже 4 года назад 10 телескоп-грузовиков из Швеции переехало в другую сторону Европы, вернулись назад и побили все рекорды. Они делают меньше аварий, они более экономичные, они быстрее транспортируют грузы. Вот. Это уже 4 года назад было. То есть в ближайшие 5-10 вот, лет, ну, например, более 30 миллионов людей, которые занимаются ну, грузовыми перевозками, поменяются в них ну, никогда ни в жизни больше не будет работать. А, ну, тема интересная, Дед. Да. Вот вы сейчас как раз говорили про грузовик. Э, да, э, я, я так знаю, очень много узбеков в Соединенных Штатах являются родителями. Да, да, да, да, в да. чем? Да, да. да, это профессия, которая уходит. Бухгалтеру не нужны, будут, нотариусы не нужны будут. Вот вы спрашиваете, ну, где можно применить волшебник. Сколько лет не им делать? Ну, 5-10 если... лет, да. 5, если... Это 5 лет, 10 лет там не будет, а наши же все равно потом посмотрим. Ну, нет. будет подтягиваться, yeah, они вообще не будут или. Будут адаптированы или из Допустим, из 100, э, из 100 э, это, может быть, там один останется это, тот, который это, просто, просто контролирует систему. Это если бы если там назад так, но Nokia была наверху, и ему сказали, что Nokia не будет через пять лет. Да, будут, э, Nokia а -а -а. сказали, ребята, смотрите в сторону э, тачскринов, смотрите в сторону смартфонов. Nokia, что вы там рассказываете? Мы папа на этом рынке. Ну вот, пожалуйста, пришел номер два и стал номер один. Самая большая капитализация имеет. Тоже самое, очень правильный пример. Нет, очень хороший пример. Но вот э, как бизнес-возможность, вы сказали, что она будет трансформирована в новые виды. Да, да. Куда да. должны смотреть потенциально, на чем можно хорошие деньги заработать Если... или время, энергию, куда надо ввести. Э, области искусства, развлечения, эмоции. Все, что можно роботизировать, будет роботизировано. То есть эмоции, искусство. Вот а По вот. поводу образования больше отдельно подчеркнули, что да. она имеет большой потенциал. Да. Как она будет трансформирована? Да. Это классические офлайн-университеты или онлайн? Хочу сначала э, сказать, почему именно образование. А мы не договорили как раз то, что нужно было э, сделать какое-то действие. Вернемся к нашим родителям. Да? Вот mm -hmm. они раз выучились и до пенсии доработали инженером. Сейчас этого происходить не будет. Почему? Вот обратили внимание, что, например, раньше появился какой-то продукт, и этот продукт можно было 10-15 лет, 20 лет продавать. И он был хайповым, и он был удобным. все Обратите внимание, сейчас появился продукт, через месяц-два-три появляется еще более совершенствующей версия и то, что нам казалось сегодня все, я нашел живу, как золотую. Скелетную. А, а нет, I выходит Huawei и говорит, а у меня теперь 10 камер в телефоне. Mm. Все, люди бросают старые и уже я не это просто один из технологических примеров. Это один из <смешни> примеров. <смешни> То <смешни> есть, к чему я подвожу? К тому, что информационный обмен стал такой быстрый, что люди просто поголовно не успевают. Вот сегодня у нас было выступление в университете. Я смотрю на этих студентов, я понимаю, ну, у них еще большое будущее, потому что они все-таки код пишут. Мы были в техническом вашем. Да? То есть у них, у многих есть хорошее большое будущее. Я, кстати, четко утвердил. Я не, тех, не программист. То есть, да, у нас IT-компания, да, мы этим занимаемся, но я не. Так вот, если вы будете с бизнес-жилкой в голове и с технической подковой, у вас в 10 тысяч раз больше шансов выйти в топ, чем, например, у меня. То есть, ну, вот образом Мы старый. вчера как раз общались с менеджером э, университета Инха, они, они говорят, да, у нас вот много ребят готовим, а у них технический навык есть, вот, нужна ваша поддержка, где бизнес-жилка, чтобы вот эту часть тоже да, потому что Писать коды, это хорошо, что люди, сам, знаете, здесь. как это делают? Совершенно верно. Это, это вообще, в принципе, всегда еще присутствующая проблема. Очень качественные, классные головы бывают, но они не знают, как об этом рассказать да. миру. Угу. И именно наоборот, как бывают люди, люди, кто умеют И рассказывать миру, но у них нет тяги. Вот, раз мы в эту тему вошли? Быть технарем? Есть. Вот мы с вами не, тех, не Техновид. Значит наша задача найти какую-то проблему, решить ее при помощи ну, мы, это, все так, молодежь сейчас все-таки Техновид. Это все равно как история Стива Джобса, один был Техновид, второй был продавцом. Совершенно. Вот мы Он с партнерами работаем. У меня есть технический партнер, который просто гений в этих да. делах, а, а у меня маркетинговые процессы видны, я вижу проблемы рынка и мы их закрываем. У -у -у. Вот, вот, вот такое партнерство вот можно вот это... искать и, и, и, и абсолютно да. давайте все-таки сферу образования мы да. посмотрим, да. потому что в Узбекистане 33 миллиона населения, из них 60 процентов да. да. Понимаете? Очень каждый, каждый человек сейчас да. вот наша молодежь, и что мы не хотим, чтобы наши дети были в России гастарбайтеры, мы хотим, чтобы они головой думали, чтобы они больше зарабатывали, они а за грош Это будет руках это, это точ, точно в их руках если говорить о молодежи то молодежи очень, очень просто все. во первых не нужно бежать за трендами, а нужно чувствовать, что чувствуешь здесь. И молодежь, она не будет, вот как, она не готова будет 5-10 лет там учиться чему-то, чему им не нравится. То есть их основная задача сейчас находить, что им по душе, и развиваться именно в этом направлении. А как они будут учиться? Они будут брать смартфон и говорить, все, меня интересует это. Раз. И вот пока он на паузе где-то или в транспорте где-то едет, он изучает... В, а -а -а. в том числе совершенно. YouTube. А -а -а, то есть будут много разных специализированных платформ. То есть есть такие как у то есть там очень много курсов разных очень серьезные ресурсы, да? Будут, а тут же YouTube, там тоже очень много всего интересного, но очень много размытого, опять же, да. А, то есть нету качественной оценки того, кто там говорит и что. Вот вспомните, да, почему многие люди потеряли деньги на хайпе биткоина или на хайпе вообще криптовалют. Да потому что вчера он был. Потому что вчера он был блогером и рассказывал, какие у него пушистые носки красивые, понимаете? Mm -hmm. А сегодня он увидел хайп и думал, ой, мне же нужно аудиторию собрать, и пошел рассказывать про Битко. Ну что он может рассказать? Он не чувствует, не живет и не понимает. Поэтому в YouTube очень сложно фильтровать. Это просто как пример. Очень сложно фильтровать. Вот он вышел и заявляет, я эксперт номер один по коммуникациям в мире. Mm -hmm. А теперь представьте, неопытный парень приходит, или девушка, да, смотрит его и говорит, ой, вот это гуру, вот это классно. А я вам приведу другой пример. Один раз в жизни, чему какой-то навык получишь неправильно, это вот как в теннисе. Вот в большой теннис играешь, один раз неправильно научишься. Попробуй переучись. Петр. Ты будешь годами переучиться. А представьте, что молодой человек, вы ему сразу же неправильное направление дали. Поэтому э, я, как я вижу, то есть я непосредственно принимаю участие в образовании будущего. Ну, как мы это видим, мы создаем такую своего рода некую сущность, то есть это такая народная платформа, где с одной стороны может зарегистрироваться человек, у которого есть какой-то бизнес-опыт, вот вы, например, у вас очень колоссальный бизнес-опыт, и вы говорите, вот нас, например, заботит наша молодежь, мы хотим, чтобы наша молодежь правильно смотрела на вещи. Вы можете зарегистрироваться на этой платформе и делиться своим опытом. Вы по факту это делаете просто на своей платформе. Я еще не вас выберу пример, а люди, которые, например, не могут свою Формы Такие же тоже очень много узких специалистов. То есть мы им даем техническое решение, как им быстро выйти на целевую аудиторию. Нас смотрит сейчас, то есть у нас вот целевая аудитория сейчас зарегистрированных пользователей, которые оплатили участие в клубе, грубо говоря, там 57 тысяч человек более чем в странах мира. То есть мы не вкладывали ни копейки в рекламу. Мы просто пригласили опытных людей, то есть я один из первых, кто тоже начинал там вещать, в том числе как раз про криптовалюты было это все интересно, я старался защищать людей, и их интересы, потому что это беспредел был просто в интернете. Вот. А потом появились психологи, потом появились люди, вот, которые делают там, детское образование, там тут, те же вот, ментальная арифметика, да, там. Э -э -э экология в социальных сетях, то есть наши детки откуда не знают, как себя там вести, uh -huh. чтобы не нарваться на нечистую нагол, грубо говоря, да. То есть, и вот стали появляться разные темы. Кто-то занимается, я не знаю, там, тем же гаданием, там, предсказанием. Там. Можно с этого смотреть с ухмылкой и говорить, ой. А вы знаете, что сейчас крупные концерны-гиганты массово скупают стартапы, которые завязаны с нумерологиями, с гаданиями, предсказаниями звезд. С чего бы вдруг такие крупные концерны выкупали просто тоннами сети стартапов? Это все не случайно. Помните, я говорил, эмоции? Вы спросили, какие, например, эмоции? Люди хотят испытывать эмоции, люди хотят коммуникации, люди хотят быть рядом с другими людьми. И э, еще уже ведь и эра не за горами. И вот сейчас мы с вами встречаемся, и это очень круто, то есть мы, грубо говоря, доживаем эру, где мы можем обмениваться энергиями так, их ожидает дальше обмен эмоциями, то есть это уже чуть-чуть ну, другое, то есть они будут общаться, вот, жить в этом мире, создавать его так, как они себе хотят, то есть, э, ладно, я сейчас не буду про свое глубокое, там, дальнее видение. Но тем не менее, ну, люди аватали. будут все строить все сами себе свои миры круглого все, все в телефоне, Буд... все в этом да, Телефоны я... отойдут, я думаю, У -у -у. да, то есть это будет больше виртуальный мир. Именно что они будут уходить туда и они будут свои миры. Образление. Да, да, да. Есть, есть очень хороший фильм, если вы не смотрели про будущее, это «Первому игроку приготовиться». Посмотрите, поймете к первому игроку приготовиться. Вы посмотрите, и что, что он, он зажидает. я Посмотрите. посмотрите первому, я летел в самолете и случайно. Первому сделаю, игроку приготовиться. Первому да, игроку приготовиться. Да. По-моему, так называется. Ну, если вы такое напишите, вот, точно он помню, покажется будет. Возьмите его в хорошем качестве, обязательно, там, посмотрите. Анатолий, вот классический офлайн работа и работа будущего которые сулит в онлайн, какие перспективы, какие возможности зарабатывали нашим молодым поколениям? Где они должны делать фокус? На чем больше потенциала, эффективности, отдачи на опорте? Слово «должен» вообще в принципе должно отсутствовать, я считаю. Вот в наших современных условиях нашу молодежь невозможно к чему-то принудить и сказать, что это «должен». Необходимо. И они сами себе не могут это говорить. Поэтому очень часто же возникает между поколениями конфликты Потому что а мы говорим, что вы должны, а они говорят, с чего взяли, что мы должны. У них совершенно другое видение, они совершенно по-другому развиваются, у них нет такого понимания, как должен. У него есть такое понимание, хочу и нравится. И вот в этом направлении он должен развиваться. А Если вы уже, как, говорите... Не в любом случае, это направление он должен, должен развиваться. И Я бы вот хотел что сейчас тебя поправить. Суть, в том, что, идет, суть да? в том, что нужно искать, что мне нравится. Вот кто-то говорит... «Ой, э, я хочу быть богатым, но мне нравится подстригать. Но подстригать – это мало платят». Угу. Угу. есть парикмахер, которого ты ждешь один месяц, ты плачешь за стрижку 500 баксов, если ты опоздаешь на одну минуту, ты будешь ждать еще месяц. Он не будет начинать, он скажет, «Я не могу уделить тебе нужное количество времени, чтобы закончить работу так, как я это хочу». И ты будешь ждать еще один месяц. Это авторский парикмахер. Вот опять же, мы говорим о парикмахе. Один парикмахер стрибет за 2 доллара, а другой парикмахер за 500$. И ты будешь еще вокруг него носиться, чтобы к нему успеть. Okay. Это все зависит от того, как ты развиваешься. Что ты чувствуешь? Живешь ты okay. этим? Вот у меня Барбер есть хороший, вот я сейчас вот у меня новый появился. Ну и к нему просто охота прийти. Просто ты видишь, как он раз это. Вот прямо вот, он живет к такому охоту. Кайфует, да, да? И вот такое нужно искать. Кому-то это в программировании, кому-то это в концертной какой-то деятельности, кому-то в играх. Вот, вот, многие родители ругают своих детей. Что вы их ругаете? Не надо их ругать за то, что они... Конечно, может быть, стараться нужно их не ограничить, а отвлекать физическими какими-то действиями. Мяч по на Нужно. Потому что, чтобы они хотя бы еще чуть-чуть понимали, что такое физика и механика. Но запрещать или ограничивать нельзя. Объясню почему. Потому что сейчас вот у нас идут чемпионаты мира по футболу в лайфе, а скоро будет в виртуалити. И что тогда? Он мог стать чемпионом мира? В этом спорте буквы мог зарабатывать реально чемпион мира, а мы его ограничили. Вот вы сейчас такое, такое, да. вот эту тему затронули. У нас трое детей, мне старше 18-20 лет, а младше вот, 10 11 лет. Вот они, мы их называем поколением Майнкрафта. Вот, да, у нас да. там вот, в и так далее. Их 8-10, они собираются, да. а они вот, да. 4-5 год в Майнкрафте они раз. Да. Я иногда говорю, может, не перебор. Блин. Потом я когда узнал. Зашел в Википедию или куда-то набрал там на программу, то миллиардов долларов проданных. Да, а миллиард. может не зря, вот давайте вашу позицию узнаем. Ну, моя позиция, Дево, этом, у нас же все видно изменяется. Вот вспомните, родители наших родителей э, ругались э, там, я не знаю, по каким-то причинам на своих. Давайте вспомним, что не нравилось нашим родителям в нас. Что мы делали такого, что, не например, громко слушали музыку на пластинках. Или там, я не знаю, ну что-то мы такое делали. Или, например, когда появился интернет... Мне uh, uh -huh. родители говорили, что ты в нем все время сидишь. <связь> ну что, ты там потерял? Это же просто какая-то железяка. Да, ну, я за счет того, что там сидел, читал, изучал, сегодня yeah. здесь где я есть. Yeah. Поэтому а их родители, например, тоже что-то другое говорили. Это yeah. просто трансформируется, да, то есть мы можем здесь часами дискутировать на тему вредно, опасно для здоровья, продолжительность жизни увеличивается. Есть, ну посмотрите, увеличивается, Ведь медицина улучшается. Мы сейчас не начали даже разговор о нанороботах, роботах которым скоро будет просто как вместо таблеточек пить, они будут следить за всем вашим телом, и в нужный момент будут определенные вибрации настраивать да, на, да. Нужный, на, нужный, ну, как на нужный уровень. Почитайте ведущего аналитика Google ближайшие сто лет, что он сожидает, там волосы дыбом встанут. Да они не встанут, там просто жесть, там просто вообще непонятно. Что ты пишешь, ему хочется спросить. Там, там, картика, да, это да? Что-то невероятно. Но давайте обратим внимание на развитие технологических процессов. То, что раньше развивалось 100 лет, сейчас развивается за час. Да. Значит, если это с такой же скоростью будет дальше развиваться, мы же еще не учитываем сейчас с нашего видения нейронные сети, они решение принимают совершенно по другой скорости, это говорит о том, что, вот, того же даже послушать, э, сейчас забыл, как у него фамилия, если нужно, вот я вам найду эту статью, просто вот по дружбе вам данную, я хочу, чтобы вы ее прочитали. Ну, вот, третий раз, четвертый Да, сейчас затронем ее. Да. Это, вот, например, вплоть до того, что благодаря вот этим нанороботам мы, мы можем дойти до бессмертия. То есть, организм может так вырабатываться. Вот, ну, извините теперь, вот я просто хотел бы Я несколько раз термин нейронной сети. Что да. это? Это, это глобальный сбор данных, анализ этих данных и оптимизация этих данных при, при принятии решений. Да, да. Да. Ну, это все взаимосвязано. Mm -hmm. Кто-то ну, в общем, да. То есть я, сейчас, я не являюсь специалистом по нейронным сетям, но суть нейронности в том, что глобально собираются данные, анализируются и выдаются самые эффективные результаты, мгновенно, принимаются решения самостоятельно без вмешательства человека. Mm -hmm. Мы э, сейчас на самом деле начали с биткоина и, да, и перешли это. на сферу интернет вещей, да, наверное? Интернет вещи это отдельная тема. И, кстати, вот здорово, что вы затронули интернет вещи. Не смогут работать без блокчейна. Это слишком опасно. Централизованные системы вскрываемы. Децентрализованные системы, даже если его вскрыли, другие э, спонсоры, ноды, скажем, или как бы майнеры, как их бы там назвать, они должны верифицировать это. И если вдруг там где-то сбой и хак то они просто об обрубают и включают новое, и все работает как раньше. То есть без этого невозможно интернет-вещей. Поэтому это связано напрямую с блокчейном. Все-таки смотрите. Блокчейн, блокчейн, блокчейн. Вот до сих пор для меня это туман. Это что-то такое ну, матешиное слово, которое. Ну, вот я 20 лет в бизнесе канал на во всем сегменте на маркетингу, этим нас прошел что мне даст система обучения давайте в примере обычно на вашем бизнесе или система образования система образования например для чего почему например мы смотрим чтобы наша работу. ну во-первых нам нужно начислять комиссионные тем кто продвигает нашу услугу то есть соответственно а если я это делаю на блокчейне, то им мне доверять не надо. То есть там нет такого человека, который вот ты мне нравишься, тебе заплачу, а ты мне нравишься, тебе не заплачу. Вот ты мне нравишься, я с тобой а буду работать. Было. Я считаю, что это хорошо, потому что это, это крайне честно, это, да. крайне честно и прозрачно. То есть у нас и мир взаимоотношений друг с другом не изменится. То есть нам не нужно будет проверять на 20 рядов, честно ты или не вы просто заходите, и там прописаны условия, вы точно знаете, что будут это соблюдено. Это первое. Нам нужно также э, честные. Условия сдел... сделки? Да, да, да. Сделки, и что после сделки должно произойти. То есть все это в автоматизированном режиме должно произойти с открытым ужином. Ну, Какой-то пример. Странно. Вот да, у да. нас есть проектный ну, Давайте, вот, давайте, вот, давайте по образованию, вот Кольбина, да, да. дальше продолжим. То есть, а, а, вот мы сейчас затронули тему некачественное образование YouTube или какой-то другой ресурс. Да. YouTube это просто технологическая площадка, чтобы было да. понимание. Да? То есть, да. это, вот, но теперь как мне определить качественно там или нет? А теперь я веду централизованную площадку. Все, я ее завел, и я теперь говорю, что вот этот самый лучший тренер в мире и вставляю ему рейтинг там 10 звезд, например. А эти 10 звезд... А эти 10, 10 звезд... Он получил тем, что он мне пришел и поддал конвертик. А на блокчейне это невозможно. 10 тысяч пользователей посмотрели и поставили честный отзыв на блокчейне. Его невозможно поддерживать. Да, да, да, да, да. Но рейтинг в Амазоне продавца централизованный. Конечно, у них есть имидж, авторитет, но мы же не знаем, на каком уровне им кто подкладывает. я не хочу сейчас усомниться в них. Я хочу донести основную суть, что там, где централизованная система, всегда и присутствует человеческий фактор. Фактор жадности, фактор я не знаю, там, еще чего-то, алчности и так В децентрализованных системах это отсутствие. там есть бизнес-логика, которая прописана в ходе Точка. Угу. И насколько там, рядовой предприниматель, насколько и через сколько он очень хочет пройдет, как к интернет, ну, и как э, если, Я думаю, скажем, лет пять будет. Это, в общем, в чем суть? Обычные простые предприниматели, они не знают, как работает сейчас у них. Ну угу. просто знают программа называется так. А как она работает? Я не знаю. Ну будет просто программа, которая называется так-то, но будет работать просто а по это знать? Допустим, у нас есть именно Telegram. Да. И не надо да. Да. И и не не знать, как он там будет. работает. Совершенно да. верно. Просто, да. просто, просто мы теперь будем знать, что есть системы централизованные, а есть децентрализованные. И это более совершенный вид ведения бизнеса. Вот и все. Ну, Наверное, вот, дело именно в том, что поэтому у нас немножко каша в голове, а, что, что мы нет. пытались разобрать, да. как это работает продукция в Телеграм. Нам надо... Не дрель, а дырка. Совершенно верно. Какие дырки будет давать нам блокчейн? Давайте об этом поговорим. Совершенно верно. Так, у вас, у основное, я еще раз говорю, что решает, что это а, прозрачность и честность. Скорость транзакций, мгновенная доставка в любую точку планеты. То есть, вот, вот компания производит пиццы, составляет. Хорошо. Хорошо. С точки зрения поставщика я пиццу производю и с точки зрения клиента. Что нам дает блокчейн или результат этого блокчейна или там криптовалюты или всех этих результатов. Надо смотреть какому, разные секторы. Да, какому да. Ну давайте посмотрим разные секторы. Например, у производителей индустриального пиццы у него есть определенные бизнес-процессы. А, произведено, правильно ли тесто произведено или нет. То есть мы можем на блокчейне вставить градусники, и они на блокчейне будут выдавать там данные, да, при правильной температуре, точно было соблюдено. Теперь у нас есть транспорт, который разводится в логистический центр. Mm -hmm. А мы уверены, что вот этот рефрижератор, который поехал, что там была 19 градусов температура, которая должна была быть, или нет? Так вот эти градусники, они, я просто в системе могу это отслеживать. Это можно и на централизованных системах отслеживать. Но просто эти системы, они более их меньше обслуживания, они дешевле. они то есть первое производство и дороже, но массовое использование дешевле. То есть мы, например, можем произвести что-то и продавать это в ну, 10 тысяч раз, но дешевле, чем вы произвели и продаете тоже 10 тысяч раз. Но у меня затратная часть в разы меньше. Или, например, вот эти вот системы, вот например, системы, там, я не знаю, там, стимулирующие к, так, продажу, где клиент ведет клиента, ведет клиента. Мы один раз создаем эту систему, и ей может пользоваться весь мир. Вот и так. все, и все, вам не нужно вкладывать миллионы денег для того, чтобы запустить это в своем, где-то вот, в, в процессе или в офисе, вам не нужно, вы просто берете Оп, а то, оптимал трейд о, на эту все. супер отлично, взяли конструктор, так-так-так сделали и у вас по всей сети да, работает. Согласен. Без Лет 5 тому назад я вызывал айтишников, говорю, я хочу такую систему, чтобы мгновенно я мог отправляться вообще на каждом они мне какие-то что-то придумали, интернет. Через, да, интернет. Потом через два года, когда телеграм зашел, я, 15, вопросов, я ни, ни копейки не платил. Совершенно, да. совершенно. Наверное, совершенно. Мы, да. совершенно. Или точно такой же система по интернет, по ИМИ, базар, то, что у нас сегодня облегчает работу. Совершенно. онлайн платежи, денежные переводы. Наверное, мы просто о нижних частях когда говорим и не понимаем, что а нам это не это надо передача. знать, мы же сейчас тоже не знаем. Я всегда привожу такой пример. Вот у меня в машине девять скоростей передач в автоматической коробке. Да я не знаю, как она там. Да, да меня вообще не интересует. Это это короб, не мне нравится, как она просто мягкая. Да, вот все. Это. Вот это мне надо. А, ну, а теперь это блокчейн или централизованность, тем. Причем сейчас знаете, э, хочешь больше денег? Ну, говоришь, что ты с искусственным интеллектом, вот и с блокчейном. Ну, и все, и понесли тебе деньги. Ну, как бы, есть очень много систем, которые просто еще не нужны на блокчейне вообще. То есть нужно находить именно те проблема, которые быстро решить, а не так, что, ой, мы вот модны теперь и все. Ну, вот на этом же много люди условно говоря, когда угроза, обман или какие-то там пузыры появляются, потому что люди хотят услышит красивые слова да. и доверяет. Да. Вот какого рода несет, какие угрозы для потенциального бизнеса, для, для... Э -э Во-первых, надо... очень много людей говорит о чем-то, в чем они вообще ничего не понимают. Им э -э -э наживо закрывает просто глаза. Mm -hmm. да? они что-то схватили и понесли об этом дальше рассказывать в интернете например огромное количество разного рода систем причем так упаковывают даже сам простиж слушай ну наверное не... наверное это реально mm -hmm. а это вообще нереально они так научились это все упаковывать что ты сейчас реально очень сложно это, это реально проблема то есть мы в этой среде мы постоянно видим кто чем занимается вот этих вот скажем программных делах и то, посмотрите, сколько вот еще раз стартапов, сотни тысяч, ICO здесь, ICO там, ICO, ICO, ICO, где они все? Они просто прописывают какие-то там э, заголовки громкие, что хотят люди слышать. Искусственный интеллект, блокчейн, ага. мы первые, и вы заработаете миллионы. Ага. Все, у людей мозг атрофировался ага. и понеслось. Вот я считаю, что а здесь сложно, сложно. Да? очень сложно, крайне сложно. Ну, есть какие-то критерии, чтобы я да. квалификации. Да. Как я могу доверять вам и не доверять ему, если вы оба мне красиво рассказываете, но я не знаю, что у него опыта меньше. Вы 20 лет в этом живете, да. а он второй год. Ну, а раньше это поддержал диплом. Сейчас, Сейчас э, мне диплом никто никогда не в жизни не спрашивал, ни разу. Нигде. Я видел, был очень большой форум в Москве, такой там, где именно банковский сектор собирались, и задал спикер, один из наших, Арсен Лебов, очень крутой спикер, один из моих близких знакомых, задает вопрос в зале, а там реально банковский сектор сидит. У кого кто из вас показывал диплом, когда вы устраивались на работу? Процентов 15 людей подняли. То есть это уже все, этот критерий отошел. Вернемся к вопросу, как проверять. Наверное, сейчас самый большой критерий – это «покажите прототип». Угу. Красиво придумать, я вам сегодня столько мыслей могу напридумывать, вы только денег дайте. Я вам столько напридумываю, понимаете, если это же вот так происходит. А я всегда говорю, а покажи прототип, как он у вас работает. Угу. И на этом все, точка заканчивается. Нет прототипа – нет денег. Правильно. Ну, как я это вижу. Почему прототип важен? Тогда мы уже, по крайней мере, можем посмотреть, есть ли вообще реальная команда, которая способна это реализовать. То есть, если они уже какую-то версию выкатили, своими силами вложились, это уже говорит о том, что они реально сюда вкладываются. Вот. Но там же еще и другие опасности. Как дальше управление будет идти, как дальше там, экономические и, процессы идут. Да, то есть, вот это все по факту нужно изучать. То есть, мы, скажем, я являюсь консультантом в нескольких проектах. и Я сделал на данном этапе крайне правильные выборы. Но я и не беру все подряд, потому что ну, какой смысл, трата времени, это, ну, смысла никого нет. Вот. То есть мы, например, вот по критериям, то есть мы работаем с 4R Technologies, то есть это стартап, который просто изменит мир искусства в целом. То есть он будет экономить огромное количество денег и страховым компаниям, и трансакционным компаниям, транспортным компаниям, и непосредственно самим коллекционерам или этим же акционным домам и так далее. Вот когда, когда меня пригласили, у меня был первый разговор с ними. Сразу же, кто стоит руля? Нико. Хорошо, кто Нико, коллекционер, тысячи картин. То есть очень обеспеченный, солидный, с именем, авторитетный человек. Супер. Первое. Второй, кто у вас финансовый директор? Один из топовых швейцарских финансистов. Окей. Я говорю, а у вас софткап, хардкап, софткап там что-то маленькое было. Что Я сейчас не помню, помню 5 миллионов, давно просто было год уже, да? А хардкап 250 миллионов. Я говорю, почему такой разрыв? Зачем столько много? Этот финансист берет, вот так вот, эксель открывает. Я таких экселей никогда не видел. Вот, вот, вот такой огромный. Говорит, вот смотри, когда мы будем, допустим, столько денег, тогда мы начинаем с Европы, открываем эту страну, здесь открываем офис, офис стоит столько, столько нужно работников, работники будут такие, столько это стоит скрепка, столько стоит то. Я говорю, окей. А если, говорит, там 200 доходим, то это уже мировое глобальное покрытие, мы сразу же берем американские рынки, латинскую Америку. то. Все, все, убедил, убедил, все. Следующий, кто у вас э, владелец, ну, одной из крупных, ну, к, до, зимы, крупных страховых компаний. Три компания, уже понятно, все трое с именем. Кто у вас технический партнер? Атлан Сайсер. Атлан Сайсер самый крупный верификатор денег в мире. Вот когда мы евро доллар смотрим вот эти всякие системы безопасности, я вот это не делаю ну куда еще найдешь партнера все то есть файлы сходятся вот в таких ситуациях но когда например вот сейчас вот вы меня например тут не знаете вот я пришел ну, и мы мы это третье, десятое. уже совсем другое вот Анатолий именно вопрос вы специально подвели к этому вопросу который я хотел задать кто вы Анатолий это как бы там ютубик да, вот кто ты Олег да, да. расскажите теперь о себе, что значит или зритель да. Мы час слушаем этого человека, пускай он немножко расскажет о своей деятельности, кто он чем занимается. Вы продаете, майните, вы криптовалютчик, вы тренер, консультант. У ну, меня довольно широкая сфера, то есть ну, в основном я нахожу э, проблемные зоны на рынке и их закрываю. Например, мы разрабатываем программу для трейдинга на криптобирже, то есть это вот одно из направлений. Ну, отдел, который этим занимается. А мы занимаемся образованием. то есть вот Площадка, о которой я говорил, где вот как народный проект, где люди приходят могут обмениться на да, то есть вот один из моих самых любимых проектов. Это, я считаю, такой, вот такой проект, который Зай, может мои. по всему миру расти. да, Где люди сами, он ну, сам организовывающийся. Это у вас есть, да? да, это Изи да, бизнес это... комьюнити. Изи бизнес комьюнити. Наши телезрители могут быть да, посмотрят о чем там рассказывается. А разные темы. То есть, начиная от детских тем, как деткам считать или там, это образовательный ресурс. То, то есть это чисто образовательный ресурс, где мы хотим, чтобы люди обменивались друг с а, другом. Чем между в целевой аудитории. YouTube, он обо всем, например, там есть игры, там есть просто дурачества какие-то, просто блоги какие-то и так далее. А у нас именно целенаправленно на образование, то есть именно поделиться опытом. Опытом разным. Про криптовалюту мы рассказываем, мы про там, я не знаю, там, про продажу рассказываем, но не мы, люди сами приходят. То есть сделано по подобию как YouTube, вы можете сам прийти, сами можете зарегистрироваться и делиться своим опытом. Или вы говорите, нет, я хочу получать опыт. У нас есть разные там уровни доступа, то есть, как клубная система. Но мы преследуем такое, что вот один раз человек заплатил, ему не надо снова и снова что-то. Mm -hmm. То есть ему, в принципе, такой абонемент, а новые тренера, которые приходят, они новые, новые знания ему наполняют. То есть мы, мы верим во что. Вот многие люди хотят быть успешными. И они думают, что успех зависит напрямую от денег. Но ведь это же не так. Mm -hmm. Объясню, ну, что имею в виду. Вот представляем такую ситуацию. Денег у нас, все деньги мира у нас в руках, к mm -hmm. Но нет здоровья их потратить. Ну и зачем туда эти деньги? Так как минимум уже два фактора надо развиваться. Правильно питаться, как правильно думать, как правильно спать и так далее. И, соответственно, нужны и деньги. Потому что вот ты был здоровый, потрясающий, а девушку в кино не можешь пригласить. Тоже уже эмоциональное состояние. Следующий фактор. Хорошо, у меня есть здоровье, деньги, но нет семьи. Я не умею устраивать отношения с людьми. Значит, не эту среду надо развивать. Да, и вот есть, да, есть так называется там колесо жизни, то есть в интернете любой может знать, что такое колесо жизни. И так прописано, вы можете провести анализ, где у вас что хромает. И как правило, получается, когда у вас все вот так вот по кругу развито, прям вот в процентуальном отношении, да, если вот так вот брать в да. отношении, вы богатый, успешный, Честный. счастливый, Честный. отзывчивый, занимаетесь благотворительностью и добрыми делами. Молодцы. А бывает обычно как? У меня для семьи вот столько времени, для бизнеса вот столько, так это колесо, представляешь, вот в таком колесе вот так ездить. Да, что ж, потом удивляться, что тебя отвезет. <смех> то есть, понимаете, да? Поэтому наше, то, что мы делаем, оно создано специально для того, что, во-первых, человек осознал, что нужно не однобоко развиваться, а смотреть, какие у тебя баланс нужно закрывать. И с другой стороны, люди, которые приходят, у вас, например, вот, с бизнесом хорошо. Поделитесь своим бизнес-опытом с другими людьми. Какие-то фишечки. Там же никто не говорит о том, что э, там, вот часами, там, по 8 часов в день кому-то что-то там объяснять, доказать, да не Но надо. Никто не спрашивает номер телефона ваши поставщики, вашего клета на котором можно забраться. Я отдаю дань обществу тем, что получил сам, той же монетой. Угу. Кто-то в свое время с вами да. чем-то поделился. И со мной кто-то чем-то копился. И поэтому то, что у меня есть, я отдаю. Я даже сегодня кое-что отдал, что многие еще не слышали ни разу. Но это поможет им сберечь огромное количество нервов и денег. Пока им вот это все вот... Ну, ну вот смотрите, успех любого проекта зависит от трех, четырех, вот как наш стул, да? на да. Что это дает общество, что это дает вам, что это дает нам, что это дает нашей команде. Все должны получиться на да. порцию ценностей. Да. Вот когда на вашей платформе... Я, как телезритель, смотрю интервью с вами или с Кусанаке или с Талликом mm -hmm. о блокчейне. Mm -hmm. Я получил ценность. Mm -hmm. В чем ваша мотивация? Почему вы... Где ваши интересы? Где ваши интересы, как спикера или как знаток? Вам площадь платформа правильно. или Очень вы правильно. ради кайфа это делаете? А, ну, конечно же, это все бизнес. Но бизнес... So, гуманитарный, скажем, да, а, то есть какой бизнес, как это делается, вот смотрите, а люди приходят на YouTube, для чего, ну вот спикеры популяризируются, Сколько это стоит, мы сами прекрасно знаем. Если вы захотите 50 тысяч подписчиков заработать реально своим контентом, вы увидите, сколько это денег стоит. Или, например, вы уже приходите на платформу, на которой уже 50 тысяч потенциальных клиентов. То есть вы выдаете, например, 3-4 каких-то занятий, говорите, вот это мы хорошо умеем, люди видят, ох ты классно, мне нравится, а дальше вы можете вставлять платные курс. И здесь уже ваша бизнес-составляющая. Но мы даем вам не только целевую аудиторию, но мы вам еще даем целый отряд людей, которым вы можете понравиться и они будут рекомендовать это своим людям и при продаже каждого вашего курса они зарабатывали. Вам удобно, у вас отдел продаж, у вас целевая аудитория. Им удобно, они получили то, что хотели и еще и на этом заработали. То есть мы это вот так делаем. Но то это вот есть вот это вот должен быть да. взаимосвязанным вот процессом. В России это тоже в идет. В Узбекистане, я думаю, еще пару лет для того, чтобы интернет должен быть еще дешевле, чем сегодня. Ютуб и онлайн да. должен быть достаточно переварить. Ага. И, да. и дальше, после этого, наверное, стоит уже задуматься о монетизации. Те люди, которые сегодня заинтересованы увеличить количество подписчиков и зарабатывать на нем, они разочаровываются. Да. Поэтому ожидаем должно быть да. Я вам поэтому и хочу... Что я пытаюсь донести? Почему например, разрабатываем такие системы, как Atom? Так как раз в этом стоит и проблема. Вот смотрите. Как работает рекламная вообще деятельность? Вот у нас есть с вами какой-то продукт, вот мы его произвели, но мир про него не знает, нам нужно о нем заявить, что нам делать, мы берем бюджет, сумма X, там, у, смотря кто, что гораздо скажем, да, и говорим, хорошо, нам нужно вложиться в рекламу. Uh -huh. Не буду в один ресурс, второй ресурс, третий в онлайне, uh -huh. в четвертый. Идем в агентство какие-то. Они говорят, хорошо, на этот бюджет мы можем вас показать на 500 тысяч человек. Ну, супер, классно, сколько будет продаж. Ну, это уже не нас, мы покажем, а там уже вы хотели бы такую вид рекламы? Я вам другой вид приведу рекламу. А представьте, что было бы такое, что вы бы платили за рекламу только лишь тогда, когда уже продано. Yeah. Это ведь лучше, это, это уже направление CPA сетей пошло, да, то есть Call yeah. То есть мы платим только, когда оплачиваем. А мы пошли с этой системой еще дальше, uh -huh. что мы не просто платим, когда уже оплачено, но еще и ну, как распределяем на два 3 уровня дальше людям. Uh -huh. То есть это уже может стать как мини-бизнесом, который перерастает просто в бизнес, грубо говоря, рекламный. Uh -huh. Но опять же, он связан с эмоциями, он связан с людьми. Какой бы пример привести? Вот, например, какая-то книжечка стоит, uh -huh. любая. Ну, просто продажа. любая. Да. Ну, хорошо, вот мы пришли в магазин, и, и, и там вот таких книжечек много любых. Да. А, какую взять? Uh -huh. Не знаю, читаю там, Ребята и теперь представляем другую картину. Подходим к книжечке, и рядом стоит человек, видишь, что вы смотрите, вот, вот это вот это, я, это, я читал, это вообще. Uh -huh. Вероятность того, что вы купите витамин ну, книг 90%. Uh -huh. Рекомендация. Uh -huh. Люди забывают про это. Мы все с вами с утра до ночи рекомендуем что-либо. Да, всем, друзья. Вопрос лишь что, платят ли нам за это или нет? И вот мы возвращаемся к АТО. Почему это важно? Да как раз именно поэтому важно. Мы видим, что это будущее маркетинга. Зачем нам тратить просто тонну бюджета, непонятно что. Многие еще даже не знают, что крупные корпорации, такие как Со. Тот же «Коу», «Кока-Кола», еще какие-то, они еще не, не зашли на, на рынок рекламы в Фейсбуке или там, на YouTube. Как только они зайдут рекламу, еще в два раза вырастет цене. Uh -huh. Почему? У, у них же принцип такой, ну сколько платите, столько и это. То есть они просто выдавят конкурентов с рынка. Uh -huh. Uh -huh. ну, все, рекламироваться будет крайне дорого. Я так понял, а то это ваш новый продукт. А мы на... продукт нет, это, это блокчейн. Uh -huh. Блокчейн, который написан именно под вот этот сектор бизнеса, сектор рекомендаций, ускорения продаж. Автоматизация да, часто. Ну вот простой пример. Сегодня мы встречаемся с производителем, у них реально шикарный продукт, я сам его хочу. Но они его производят, но не могут его продавать. Они не занимаются сетевым маркетингом, они не знают, как это делать, у них, допустим, нет бюджета, как запустить рекламу правильно. Хорошо, что мы им с этой системой предлагаем? Мы говорим, что вы можете зайти, взять конструктор, создать себе партнерскую программу там, на 2-3 уровня, выйти вот так, вот, грубо говоря, людям раздать, найти, попробуйте, если он действительно классный продукт. Он начинает про это рассказывать, и когда он дает ссылку дальше своему другу, чтобы тот мог купить, он за это получает вознаграждение. Uh -huh. То есть он автоматически получает отдел продаж. Класс. Вот это вот то, что мы верим, вот в эту вот рекламную деятельность следующего поколения, грубо Вот смотрите тогда, Анатолий, вы приехали в Узбекистан на сколько? На три дня, да? Да, на три дня. Основной цель, задача или ожидания от вашего визита? Что бы в идеале хотели вот для вас? Ну, ну, Во-первых, меня пригласили друзья. Я никогда не был в Узбекистане, и мне просто хотелось. Во-вторых, у нас очень большое сообщество вот, образовательное, да, и ну, люди просто ждали меня, они хотят, чтобы я приехал. Приглашают. Я, я сам хотел, и зовут, я говорю, все, едем. И поэтому сегодня у нас уже вот были кое-что встречи, Меня пригласили в ваш университет технический, мне, кстати, тоже крайне приятно. Я думаю, студентам сегодня понравилось, потому что я им не говорил, что они должны делать, а я им просто показывал пространство вариантов, как Более. это может быть. Большинство, вот, основная проблема также технических студентов. Вот они сейчас думают, вот как это вообще, в принципе, не, не только их, вообще в нас, людей, мы что-то придумаем и думаем, о, вот это круто, это обязательно всему миру надо. И вкладываемся, вкладываемся, вкладываемся, вкладываемся. Когда все готово, а мир, это вообще не надо. Поэтому мой основной месседж сегодня был для ребят, для студентов найди проблему и реши ее своим решением. Все, вот твоя золотая ниша. Они там. Сам не выразил. Ну, просто же проанализируй, Вот это вот с вами познакомиться, то есть меня предупреждали, что есть такая вероятность, что мы с вами сможем познакомиться, тоже крайне приятно. Я просто. Да, какой бы страну я ни приезжал, мы прям нормально... А, а вообще, Узбекистан, насколько привлекателен для компании, которые именно работают в этой сфере, точно так же, как для вашей компании, первый судово визит, какие потенциалы в идеале бы он мог открыть? Бизнес интересный. Ну, Сейвис. мы, ну, бизнес-отношения, бизнес-контакты с людьми, потому что я, например, здесь, вот, вот вы слышали, я много раз говорю, я работаю на аутсорс. То есть, ну, а если, как я могу работать с субъектами, если здесь ни разу не был? Если я не покушал вас вкусный плов, что я сегодня, кстати, сделал в доме плова. Если я не видел, как, как вы с друг другом общаетесь, какое уважение, я, мне это нужно знать все, какие традиции, как я это узнаю? Никак. Потом, если я не знаю бизнес, бизнес людей, как я буду развиваться в этом? Поэтому я просто приезжаю на конкурс и смотрю. И нет у меня такой цели, вот я теперь здесь должен. Да. да не должен я. У нас 7 миллиардов людей на планете, я работаю в онлайне. Да. Но если я буду видеть, что моему сердцу здесь приятно и хорошо, и люди отзывчивые и поддерживают, ну, конечно, я буду сюда вкладываться. Я так вижу. И так в любой стране у нас происходит. Мы в Швейцарии работаем, мы в Австрии работаем, мы в Германии, в Испании работаем, в Латинской Америке в нескольких странах, это Мексика э, запутатся вторая В общем -то. вот смотрите, как раз вот об этой теме перед началом нашей съемки вы сказали, что ваш бизнес находится не в России, не в Германии. Да. в вот, будущее за этим. Да. Я, chose, я вижу это как нададим нашим телевизорам, особенно молодежи. Наслаждайтесь последним временем в офлайне. <сум> <с Hinter> это самое приятное, что может быть, потому что, одно ну, остальное, оно просто приходит. Я считаю, что этим надо наслаждаться. Mm -hmm. Мне очень приятно, вот знаете, если бы я, например, увидел вас в интернете, ну, скажу ну, классный парень. Но когда я вижу, все равно ведь обмен энергии никто не отменял. Да. Это же другое. То есть, да. как-то меня, я получаю удовольствие от этого. У нас сегодня был просто... я. Не, мы сегодня познакомились с одним замечательным человеком, это он управляет а, здесь у вас детским домом, мы, мы просто образовательно программы программы детишкам принесли, там, и вот ну, хотим посодействовать. Замечательный человек, это он просто на своем месте, я вот только от этого, вот сегодня с утра у него первая встреча была, я настолько впечатлен, мне прям охота в него вкладываться и помогать ему, помогать ему. Как он о детях заботится. Чемпион, у них чемпионы по футболу мира, по, ну, среди детских домов. Это, это же какой уровень? Mm -hmm. Девочка одна пришла, у нее медали, она синхронно занимается mm -hmm. друг с другим. Понимаете? А главное, что у руля капитан такой шикарнейший. Я говорю, все, говорите, что надо. Вот. Вот реально прямо охота вот для такого, знаешь? и вот поэтому вот говорите, цель какая-то, ну да, хочу познакомиться с кем-то, но все-таки основная цель это получать эмоции, и вот те эмоции, которые я сегодня за пловом получил, в отеле обалденно, тоже вот как вот персонал, как себя ведут, вот эта почтительность очень такой контраст, с, с Москвы я. приезжаешь сюда, ты как в какое-то место попадаешь вообще в такое а райское какое-то, я не знаю, когда. может быть это обманчиво, может быть это у меня первый день, может быть я на эмоциях, но я чувствую себя хорошо, это вот, это, вот все у все меня как-то так, время. у меня вот так. У меня во время вот ознакомления с вашим буклетом э, очень много вопросов возникало. Вы точно так же хорошие эксперты в сфере организации автоматизации бизнеса. Давай вот именно об организации автоматизации бизнеса несколько аспектов мы затронем. Что это организация и автоматизация бизнеса в вашем понимании? Как факты успеха? Ну, я просто люблю, я изначально не люблю делать лишних действий. У меня, например, все вещи всегда лежат на своем месте. И я всегда знаю, где что возьму и как да, да. Это во-первых. Поэтому, например, относительно бизнеса, если взять, да, ну есть просто какие-то вещи, которые ну, не обязательно делать снова и снова. Мы просто делаем дополнительный какой-то код, и оно просто автоматизированно работает. То есть, ну вот, просто чтобы понимание было, мы в течение полтора года умудрились написать 1 миллион четыреста строк кода для разных процессов, наших бизнес-процессов, для нашей экосистемы. Она очень большая, я вам сейчас процентов не открыл, чем мы вообще, в принципе, занимаемся. Так вот, чтобы понимание было, что это такое Windows полтора миллиона строк-кодов, то есть, а это без автоматизации процессов невозможно, то есть, поэтому у нас все процессы, практически все автоматизируем, ну вот кроме вот общения, это вот, mm -hmm. а, но даже эти процессы мы автоматизируем, например, мы можем принимать спикеров на платформу вручную, или мы можем дописать код, и они сами себя там регистрируют. Ну вот образно говоря, да, вот это вот я имею в виду. А, ну а раньше просто я с разными стартапами работал, сейчас уже просто времени, нет, потому что уже нашли свою вот нишу, где нам интересно, да. А до этого, ну, просто, я не знаю, мне как-то мозг так устроен. Например, кто-то что-то создал, а я говорю, еще вот это, вот это, вот это подкрути, и просто начинает, ну, как-то вот.. Вот у меня как-то, я даже часто раньше говорил, сейчас я понимаю, что я сам создатель. Я очень много. Просто уже анализирую, и вижу, что я реально много создаю. Uh -huh. Но раньше я как-то был так работал, что я больше оптимизировал. Uh -huh. То есть я находил опытных людей, у которых что-то такое есть. Я говорю, еще вот это, вот это, вот это подкручиваю, он счастливый, я счастливый, то, что. Uh -huh. я не знаю, мне как-то вот так работает. Поэтому там про это написано, мне это реально просто нравится. Uh -huh. То есть, да. Вот вы очень хорошо подметили, что вы нашли нище, что вам интересно. Как долго вы его искали, с чего начинали, к чему пришли? 21 год искал. А, ну, значит, Ну, смотрите, у меня, я в Челябинске закончил юридический колледж и переехал в Германию. Там мне образование не признали. Это не та профессия, в которой бы я хотел работать. Ну, поэтому я сказал, что ах, пойду на какую-нибудь работу, там разберусь. Пошел на работу, через полтора месяца понял, что это до свидания. То есть я не могу. Это, во-первых, платят мало, во-вторых, я за два дня уже понял все эти процессы и мне скучно. Я Ой, не понимаю, да, что да. мне там делать. Есть, все, я, вот, у меня отторжение такое было. А, теперь, исходящая ситуация. Денег нет вообще. А, языка не знаешь, менталитет не знаешь, друзей нету. Все, ты вот в новой стране. Ты, все, ты, да, и, да. ты еще русский. То есть ты же там русский, ты же не немец. Мы немцы, вот, типа, вот высшая раса, а вы русский. Ну, я уж сейчас так утрирую, говорю, ну понимаете, да, все равно вот этот барьер, он присутствовал. Что делать я понимаю, что на работе я не смогу жить так, как я хочу. У меня есть свои представления, я знаю, какая мне нужна квартира или дом, я знаю, какой у меня должен уровень быть автомобиль. Я вот это знаю, И я понимаю, что это никак не бьется с работы. Что надо делать? Заниматься бизнесом. Круто, что бизнесом заняться нужен опыт, нужны хоть какие-то там связи, хоть с кем-то поддержка начать как-то работать, нужны деньги. Нету ничего. Что делать? Познакомился с сетевым маркетингом, целых два года занимался сетевым маркетингом. Ничего не заработал, кроме опыта. Но этот опыт, который я там заработал, позволил мне открыть э, компанию по торговле недвижимостью без языка. Mm -hmm. И эта компания за один год в этом городе занимала первое место после двух крупных банков по продажам. Mm -hmm. Тот опыт, ну конечно, это не два года, это чуть больше счета прошло. Но результат дал, что я без языка это сделал. То есть. Э Поэтому, вот поэтому откуда я знаю эти реферальные программы, а От, до оттуда. Я видел боль рынка, я видел, что не хватает рынку. И поэтому мы создаем это так, чтобы рынку было приятно и хорошо. Чтобы он по накатанной шел. Мы сегодня пришли к какому бизнесу? Вот, вкратце, в каких сферах вы занимаетесь, какой бизнес. ваш предназначение, то, что вам удовольствие дает. Блокчейн блокчейн, да. да? Блокчейн, вот в том числе. Этот блокчейн, он очень многообразный. Это малый, средний бизнес, отрагиваем. Это партнерские программы, которые вы только... основатель своего бизнеса. Да. Сколько человек в вашей команде? Сейчас насчет? 40. 40 да. человек и находитесь вы по всему миру. Нет такого офлайн-офиса. Нет, ну у меня есть мой офис, где я работаю, да. но там э, наш операционный э, директор и ассистент мой. А все остальные ну, что вы продаете? А мы, а мы а у нас решение, а, а, а, ну, торговые системы, там, то, что вот я говорил, там это криптоноит, это один из наших брендов. А вот сама образовательная платформа, мы сейчас заканчиваем работу над маркетплейсом. Marketplace. marketplace нужен как раз вот для производителей, которые не могут начать продажи. То есть они могут у нас выставляться, и у нас уже есть отдел продаж, который продает для них. то есть Вот этим мы занимаемся. Uh -huh. а сам блокчейн это отдельная компания, то есть отдельное направление. Она нам нужна для того, чтобы Marketplace потом грамотно работал и четко, uh -huh. чтобы без боев, да, ну, то, чтобы хакерские атаки там, это все избежать ну, и так далее. То есть это целая экосистема, которую мы создаем. Конечно, мы много параллельно делаем. Да, это крайне нестандартно, но и я нестандартный. То есть у меня как-то получается. Ну и последняя часть, то, что дает да, вдохновение нашим молодым телезрителям. А какой оборот годовой человек, который начал с ничего, попав в Германию, который дошел до сегодняшнего онлайн-бизнес или IT-бизнес. А годовой оборот какого-то конкретного да, направления? Ваши достижения. Вот сколько какими суммадными оборотами. Да, я могу сказать, сколько мы за, за э, 18 годов заработали. Ну, я про заработки вообще не говорю, мы все вкладываем. Да. То есть я не зарабатываю сейчас. То есть я себе даже новую машину не покупаю. А То что, есть мне это вообще что, не интересует. Под... А. Вот, ну, про оборот, ну что-то около 10 единиц. 10 миллионов долларов когда вы С нуля, если да, вот, года, да, вот 3 года. Да, вот продолжение вопроса, мы не зарабатываем. А в чем потом? Постоянно ли Вот до какого периода вы планируете не зарабатывать? Сколько лет? Ну, как плату? минимум до, до запуска стабилизации, я думаю, еще года 3-4. Видите, Это, э, в чем вот философия этого? Давайте расскажите. Ребятам, которые не имеют терпения говорят, вот я три месяца работаю, четыре дня. Я просто так вижу. Например, я могу себе за 150 тысяч купить машину. Не вопрос. Но я за эти же 150 тысяч могу спрограммировать код, который мне снова и снова будет приносить деньги. И в год это будет три машины. Психология инвестирования? Да. У меня как-то так. Uh -huh. а для развития бизнеса вы пользовались? привлечением финансовых еще не ресурсов, раз. или производств, это все, все имя с нуля мы начинали с 10 тысяч долларов. Да. И, и, конечно, мы во время нашего интервью с нашими гостями говорим о, об, об ошибках, которые вам обошлось очень дорого. Самая дорогая ошибка, на которую вы... Да, а, есть такая. <смех> Много направлений одновременно. Это, наверное, основная ошибка стартаперов. Если вы взяли какое-то направление, доведите его до ума, пусть оно начнет работать, только потом, когда это полностью автоматизировано, несколько лет, увидите следующий направление. То есть у нас получилось так, что мы много направлений набрали, сейчас мы их убираем. А ну, Вынужденно, потому что фокус, фокус теряется время, у нас 24 и часа в сутки, команда большая, тоже не, хватает внимания, не хватает внимания. Поэтому мы сейчас все урезали Очень и переключаем да? фокус на нашу гуманитарную деятельность, да. образовательную. От, от каких деятельностей вы избавились? От, от, от, от чего вы это все? Ну, э, э, что было у вас? У нас мы параллельно ввели несколько разработок. То есть, я, ну как избавились? То есть, оно, Не то, чтобы мы избавились. Мы просто избавили обороты. А, то есть там уже такие обособленные командочки. То есть мы не вкладываем туда столько внимания, как раньше. Но бросать вот это начато, потому что там время уже подходит к тем, Просто видите, я еще многие вещи делаю чуть-чуть наперед. Например, то, что я вам сейчас про этот блокчейн рассказываю. Э, это многие люди еще будут только через 3-4 года вообще только до этого доходить, что это нужно. А я хочу, чтобы в тот момент они будут доходить, чтобы я вам сказал, а -а -а. То есть я стараюсь, почему его тренеститься? Да потому что я хочу успеть вовремя. Поэтому мне это важно. Ну, по именно вашему высказыванию, я э, часто рассказываю о войне Грецким, у которого было 5 э, титулов номинации там золотой э, шайба там, Жгутцы или золотые? Когда у него спрашивали, в чем секрет гибкости, скорости, техники, удары, еще других, наверное. наверное у меня единственный э, фактор успеха был в том, я задавал вопрос. когда все идут туда, шага, я буду идти туда, где он будет. Да. Наверное, эта психология да, да, это психология, да, это важно, да? совершенно верно, абсолютно на Поэтому я говорю, надо найти проблему в рынке и найти как ее решить каким-то современным способом. То есть нужно просто за счет того, что все быстро, нужно играть чуть-чуть на опережение. Вот, вот это вот нужно все-таки. Ну и конечно же фокус. Я, я очень много, я очень много потерял времени именно на то, что расфокусировка. Найдите параллельность Да. боль, Да. Где Совершенно верно. решение, правильно? Да. Сейчас вот я могу сказать, у нас хорошая бизнес-команда, то есть мы уже сработались, и сейчас мы уже видим, что мы готовы уже переходить к тому этапу, в котором мы говорили. Анатолий, я вот смотрю, время уже больше да. часа, с вами общаемся. Есть тот месседж, который мы с вами мы вам еще не успели задать, но вам бы хотелось поделиться. Вы знаете, мне кажется, мы поговорили о многих, о многих вещах. вещах. Конечно, мы не углублялись в них, да. но это же наше первое знакомство. Да. Мне было бы приятно, если мы когда-то его продолжили с обращение. Я думаю, главное место, конечно, если мы говорим о молодежи, это то, что найдите, чтобы люди... Я так понял, что когда к нам на съемку пришли, у вас рядом была команда, именно команда из делегации Узбекистана. Вы уже находите людей, где точки интереса совпадают, и где вы видите... Образование. Я говорю, я... Это все самое любимое, детище. Я вижу, что вот по обратной связи даже, кстати... Самые любимые студенты у нас в Узбекистане. Они такие ответственные. Они слушают, они записывают, они переслушивают, записывают, они обсуждают. Я ни, ни в одной стране мира не замечал, чтобы так было. И поэтому я здесь прям сейчас. Образование в каком направлении? В том, в а, там, у нас есть там, работа там, с мандалами Там вот я знаю, хорошо принимается. Там кто-то там по нумерологии хорошо занимается. Вот, для детишек очень хорошо заходит вот, вот, именно. Онлайн на образование. Только онлайн, там мы делаем делом такого. Ну, завтра у нас будет мероприятие в офлайне, я хочу с сообществом с нашим встретиться и поделиться нашими новостями, там, актуальными. потому что мы сейчас образование, оно будет так или иначе, вот смотрите, мы обучаем разного рода специалистов, в том числе и продаж, и когда у них нет бизнес-составляющей, они уходят куда-то. И поэтому мы говорим, слушай, ну зачем куда-то, если у нас есть платформа, которую мы сейчас запускаем, где мы можем продавать разные товары, ну строите же бизнес, здесь же в одной экосистеме чтобы людям не. Просто проблема в том, что когда они туда уходят, там очень много и не работают потом, и yeah. не разочаровываются. Это же самое, для меня, например, самая большая боль, почему вот именно образование. Сколько людей э, начинают какой-то бизнес, без разницы какой, и по незнанию делают какую-то болевую ошибку, uh -huh. такую волевую или там, боль какую-то принимают и говорят, ой, нет, бизнес не для меня. Uh -huh. Это бизнес для каждого. Но просто у него нет плеча поддержки друга рядом который скажет, так это же нормально падать. Yeah. Я представляете, малыш, который только значит, начинает ходить, падает и говорит, о нет, ходите yeah. это не для меня. Yeah. Но люди не знают этого. Просто. Даже хотя бы вот этот маленький месяц падайте, падайте, падайте и падайте, падайте и Чем чаще ты падаешь, тем сильнее ты становишься, тем больше и ты и всяких вот вариантов. Образование в этом помогает, что Иногда нормально падать. Иногда можно не падать, если ты знаешь, как это сделать. Ты если можешь есть, учиться на своем опыте было. или на чужом. Да, и есть, я то... считаю, что можно огромное количество времени сэкономить. Опять же, вот мы говорим о деньгах, о прибыли, а я считаю, что самая ценная монета это все-таки не деньги, а время. Даже областную почему. Деньги можно заработать и потратить. И снова заработать, и снова потратить или потерять. А попробуйте минуту которую мы сейчас вот бездарно проведем, mm -hmm. возобновить. Есть люди, которые инвестируют, есть люди, которые сжигают его из вас. Поэтому я считаю, что образование это очень важная составляющая любого человека. И сейчас, тем более в этом быстротекущем веке, нужно максимум слушать, принимать. Ну, опять же, искать именно что по душе. Да. Потому что если будешь должен, это не надо, вот. это не работает. Где искать и как искать? Нужно для тебя ответы yeah. на образовательный вопрос, потому что Многие молодые там ребята смотрят нас. Кому-то музыка нравится, кому-то IT, кому-то там дизайн, кому-то там еще. Ищите сообщество в этих направлениях. То есть, вот, кстати, хорошо, да. что вы этот вопрос задали. Не, даже не только самообразование, а среда, где ты образовываешься. Вот, например, это, конечно. Это важнее. Конечно. Вот смотрите, большинство платформ, которые вот мы видим, их же много разных, мы же тоже смотрим, то, чем занимается, да? А, ой, пришел, получил какой-то курс. Ну, ты его не дорабатываешь. У нас, например, заходит преподаватель, там же, допустим, по ментальной арифметике, Татьяна Ким, шикарнейшая, если его все детки всех туда, они будут уметь считать такие цифры, что они же быстрее развиваться будут. В этом. Вот она теперь сошла. Теперь вот она не просто проводит курсы лайф, или она не только записала что-то и оно есть в любое время, чтобы люди могли смотреть, но у нее есть чат, где ее студенты в этом чате прям с ней имеют прямой контакт. И самое главное, с другими студентами. Yeah. А когда ты в среде, которая именно целенаправленно в этом направлении развивается, то у тебя шансов ты еще раз больше. Потому что сколько раз мы... Ой, это еще доучу потом. Mm -hmm. Ну да. да. Ты в правильной атмосфере. Поэтому мы вот такой именно сюда mm. супер, супер. Ну и там много еще всего. Это и рассылки, и учетные там. На самом деле я бы могу еще пару часов с вами продолжать, но если вы что что... Даже сахар, когда он слишком много, иногда потеряется да. и, и переводит. Поддержу. Да, поэтому, я думаю, для первой встречи и мы реально, искренне, собственно, можем с уверенностью сказать, что это было очень полезно Спасибо. для нас, Спасибо. так и для наших зрителей, которые смотрят нас как на лайфе, и те, которые вот четыре камеры сегодня работали над съемкой под... Монтаж, который мы еще будем монтировать и поставлять на YouTube-каналы, на Facebook, Telegram, Instagram, Увивер, другие ресурсы. Ну и вы потом прейс... на свою платформу тоже поставим. Ну, да. будем рады. Ну, совсем Рыбак, рыбака видите издалека точно так же, то, что вы с эмоцией э, рассказывали, что знание это вот вас вдохновляет. Да. Наверное, наше направление это точно так же. Мы специально пытаемся в рамках этого проекта, социально-образовательного проекта, делиться знаниями, которые будут способствовать развитию нашей страны Это и получать удовольствие нашему молодому поколению. Если смогу быть как-то полезнее да. в вашем отношении. Мы да, тоже всегда будем да. рады. Все, вот у нас есть хорошая традиция, наши гости оставляют свои отзывы, пожелания, наши конгенераторы, какие пожелания, мы представляем вам тоже такую же возможность. А Может, да. Прирайте, вот. Вы сказали, эмоции. Да, поэтому я, я, я хотел записать их. Все, на... все что и выходит от сердца, доходит до сердца. Да? Сейчас конечно да, да, Если да. его подгонять не будет. Дело ответственное, все-таки книга в Тоже. Извиняюсь, за... Нет, но английский 20 нам, лет на немецком. Отлично. Вам хотим выразить благодарность, что вы в Узбекистане делитесь своими знаниями. Я думаю, наша аудитория сегодня с данной встречи получит хоть, хоть одну хорошую идею, вдохновение. Было заметно именно ваших глаз. С энергетика. эмоциональностью, энергетикой. Это чувствуется. Поэтому Каждый раз, когда вы куда-то идёте, вы обязательно, я надеюсь, какие-то сувениры правильно Скажу, вот. как, как меня учили, дают, бери. Дают, бери. Вот мы хотим вам сегодня тоже от передачи N-Factor. Очень вот, приятно, кажется, Спасибо. что вы будете пить классный Это дополнительная с вами сдача. И вот главное для хороших новых Очень людей. Прямо сегодня я начну с него. Всегда, да, да. Причем вы прям Мы как будто с вами 100 лет знакомы, Нет. я обожаю вот эти вот, именно писать текстом, потом я все равно перешу, переношу в электронный вид, но вот у меня именно вот такая такой формат работы. Спасибо Ваши впечатления, выводы от сегодняшней встречи? Мне очень понравилось, я, видно же, что люди опытные, я здесь написал, что очень, очень... Очень люблю находиться в кругу Созидательных людей и, к сожалению, это не часто встретишь, но сегодня я на этом проекте почувствовал себя именно в нем, поэтому чувствую себя как дома Спасибо вам за гостеприимство. Пожелания нашим телезрителям и нашим подписчикам, Друзья, слова «должен» нету, хочу это донести как можно большему количеству людей. Найдите что-то, то, что вам нравится, что именно вас Цепляет, что ли, да? И развиваетесь именно в этом направлении. Тогда вы сможете создать очень много добрых дел для всего мира. Полезно. Спасибо, Анатолий. Спасибо. Uh, уважаемые друзья, напоминаем, сегодняшний наш гость был гость из Германии, Анатолий Игорь, бизнесмен, эксперт в сфере блокчейн технологий, профессиональный криптоинвестор, практик, основатель агентства по недвижимости и бизнес сообщества Изи Бизнес Комнити. Правильно? Авторы и разработчики образовательных программ «Быстрый стартап. Рекрутинг в социальных сетях. Организация и автоматизация бизнеса». Спасибо, что были с нами. Спасибо большое. Удачи вам. Следите за нами на наших соцсетях, в YouTube, в Telegram канале, в Facebook, Instagram и в номер. До следующей встречи, уважаемые друзья. Спасибо большое. Всем пока.